Сегодня мы поговорим на тему «Люди другого рода». Когда я читаю о подвигах мужей Божьих в Ветхом Завете, мое сердце внутри меня горит. Эти служители были настолько одегощены ревностью по имени Божьим, что они совершали великие дела, которые и сейчас буквально поражают умы большинства христиан. Святые древних времен были, как скала тверды в своей решимости, не делать ни шагу вперед, не получив слова от Бога. И они могли стенать, скорбеть в течение многих дней подряд об отступническом состоянии Дома Божия. Они отказывались есть, пить и даже мыться. Они вырывали клочьями волосы своей головы и бороды. Пророк Иеремия даже однажды пролежал на одном боку на улицах Иерусалима 365 дней, непрестанно предупреждая о грядущем суде Божьем. Я удивляюсь, откуда эти святые брали такую духовную власть и стойкость, чтобы делать все то, что они делали. Они были людьми другого рода, служителями совершенно иного типа, чем тот, что мы видим сегодня в церкви. И я просто не иду ни в какое сравнение с ними или их хождением. Я знаю, что я совершенно не из их рода. Я не знаю ни одного христианина, который был бы похож на них. В этом есть что-то такое, что тревожит меня». Библия говорит, что подвиги этих ветхозаветных мужей записаны для нас как образы для нашего назидания. Все это, как написано, происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Истории их жизни даны нам как пример, чтобы показать нам, чем можно побудить Божье сердце, или же как можно привести погрязший в грехах народ к покаянию. Так были ли эти святые какими-то особыми? Были ли они все суперменными с предопределенной для них судьбой, наделенными какими то сверхъестественными силами, которые не знакомы нашему поколению? Вовсе нет. Библия даже подчеркивает, что наши благочестивые предшественники были обычными людьми, как вы и я, подверженными таким же страстям плоти. Но несомненно то, что история их жизни есть для нас как образец которому и нам нужно следовать. В характере этих людей было нечто такое, что побуждало Бога класть на них свою руку. Именно поэтому Он избирал их для осуществления своих замыслов. Он предупреждает и нас стремится вырабатывать в себе такой же по качеству характер. Я также обеспокоен еще одним отличием тех мужей древности от большинства христиан сегодня. Мы живем в самое злое время в истории. Наше сегодняшнее поколение во много раз хуже, чем то, что было во времена Ниневии или Содома. Мы более жестоковыны, чем древний Израиль, более ожесточены, чем те люди, что жили во времена Ноя. И если когда-нибудь и было время, когда мир нуждался в благочестивых святых, причем самой сильной веры, так это сейчас. Я верю, что Бог и сейчас ищет как раз именно таких преданных ему благочестивых слуг. Он ищет таких мужчин и женщин, которые жаждут знать его сердце, жаждут совершать великие подвиги во имя его и обращать к нему целое сообщество людей. Вы только подумайте, зачем Богу было поставлять в древние времена мужей с глубоко сокрушенным сердцем и святыми стремлениями и, однако, отказываться делать это сегодня? Какой смысл ему... Сознательно лишать самое нуждающееся в Боге поколение голосов святых. Мы знаем, что Бог не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы служим тому же самому Господу, которому служили все предыдущие поколения. Так где же тогда сегодня эти ревностные святые, которые понесут его бремя и заступятся за его имя? И, наконец... Что более всего меня беспокоит, так это то, что мы имеем нечто такое, чего эти благочестивые мужи древности не имели. В эти последние дни Господь излил на нас дар своего Святого Духа, следовательно, наше поколение имеет доступ к более могущественной силе и небесным дарам, чем когда бы то ни было. Короче говоря, нам дано все потребное для возрастания в вере, как людям, относящимся к тому» другому роду и бог призывает именно таких святых выйти и отделиться вопрос над которым нам нужно задуматься заключается в том почему бог так могущественно коснулся и помазал именно этих людей почему их служение оказалось способным менять судьбы целых народов библия раскрывает нам как эти люди другого рода смогли стать столь ревностными по отношению к господу и его делу и она также объясняет как может идти их путем любой слуга Божий. Итак, первое. Ездра был человек Божий, который пробудил весь народ свой. В Писании нам говорит, что Ездра был человеком, на котором была рука Божья. Ездра свидетельствовал, и я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною. Другими словами, Бог простер свою руку, взял его в нее и превратил тем самым Его в другого человека. Почему Бог сделал это именно с Ездрой? Ведь в то время в Израиле были сотни книжников, у них всех было одно призвание, они были должны изучать и разъяснять Слово Божье народу. Что же выделяло Ездру среди других? Что побудило Господа положить свою руку именно на этого человека и дать под его начало свыше 50 тысяч человек для восстановления разрушенного врагом города Иерусалима? Писание дает нам ответ, потому что Ездра расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. Все просто. Ездра принял сознательное решение. Он для себя решил вникать и изучать прежде всего Его Слово и повиноваться Ему, и он не отступил от этого решения. Он сказал себе, «Я буду изучать Слово и буду жить по-написанному в Нем». У Ездра не было какого-то сверхъестественного откровения или переживания, которое заставило бы его полюбить Писание. «Его не предупреждал Дух Божий ночью и не говорил, ты приведешь к покаянию 50 тысяч человек и совершишь мое дело, а для этого тебе понадобится сила, стойкость, чистота, духовная власть. Все же это приходит только от знания и выполнения моего слова. Итак...» «Исполни мой план, который я имею для тебя. Я наделю тебе любовью к Писанию. Завтра ты проснешься с постоянной растущей жаждой изучать и исполнять мое слово». Нет, все это было совершенно не так. Задолго до того, как Бог возложил свою руку на Ездру, этот человек прилежно изучал Писание. Он позволял Писанию проникать в него, испытывать, и очищать его от всякой скверной плоти и духа. И как результат, Бог увидел в Ездре человека, питавшегося и насыщавшегося его словом. Ездр имел жажду по Писанию и находил в нем радость. Проще говоря, он позволил Писанию подготовить его сердце к любому труду, который Богу будет угодно избрать для него. Вот почему Господь возложил свою руку на Ездру и помазал его». Да, Божье помазание имеет сверхъестественный характер, однако Он возлагает Свою руку только на тех, кто полностью посвятил Себя изучению и исполнению Его Слова. Вот откуда берет начало любое помазание. Никто не может надеяться получить Божье прикосновение в своей жизни, если Он не исполнен сильной жажды по Писанию». Подобно Ездре Давид был также человеком другого рода, который изменил судьбу своего народа. И подобно Ездре Давид насыщал свое сердце Словом Божьим. Он написал 118-й псалом, который содержит 176 стихов, причем каждый из них превозносит славу Божьего Слова. «В сердце моем я сокрыл слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем! Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Ездра также расположил свое сердце к посту и молитве, и провозгласил я там пост, как написано, чтобы смириться пред лицом Бога нашего, просить о Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего. И в этот момент Ездра как раз возглавил народ для возвращения назад в Иерусалим. Путь обещал быть опасным, на котором было полно грабителей, воров и убийц, поэтому царь Персидский предложил дать им в сопровождении войска для охраны. Но Ездра не принял этого предложения. Напротив, он засвидетельствовал царю, «Рука Бога нашего, на всех прибегающих к нему, есть благодеющая». Из ответа Ездры мы можем вывести для себя несколько особенностей того, как мыслит этот человек другого рода. Во-первых, Ездра снова утверждает то, что рука Божья не только для немногих избранных, предназначенных к тому. Господь предлагает свое прикосновение всем, кто твердо намерен искать Его. Рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему. Во-вторых, Ездра говорит царю, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его. По сути, он говорит, «Благодарю тебя за предложение, царь, но мы служим всемогущему Богу, и Он может сохранить нас во всем, через что нам нужно будет пройти, чтобы выполнить тот труд, для которого Он призвал нас». Ездра настолько твердо верил в это, что, как говорит Писание, ему было даже «стыдно просить у царя войска и всадников для хранения нашего от врага на пути». И, наконец, Ездра призвал народ к посту. Это означает, что он не просто предлагал народу принять Божье обетование верой. Он не просто говорил «Мы должны держаться Божьего Слова о том, что Он защитит нас, и с этим в путь». Нет, в понимании Ездры нужно было сделать что-то еще. Он говорил «Да, мы верим Божьему Слову, данному нам, но теперь мы должны поститься и молиться до тех пор, пока не увидим Его Слово сбывающимся» и мы не сделаем ни шагу вперед до тех пор, пока это не начнет исполняться. И поэтому Писание говорит, и так мы постились и просили Бога нашего о Сем, и Он услышал нас, и рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. Такое же самое свойство характера можно найти в образах всего Ветхого Завета. Моисей Иисус Навин, старейшие народы его пророки, все постились и молились. Они не просто так спонтанно принимали верой Слово Божие, они действовали на Его основании в вере, а это означало, что они не просто так, ни с того ни с сего взяли и двинулись вперед, но сперва они постились и молились, пребывая в полнейшем доверии Богу в том, что они увидят, как Божье Слово начнет сбываться. Тот же самый библейский образ действий должен быть присущ и нам сегодня. Армия спасения была основана генералом Бутом через пост и молитву. Подобным же образом и наше служение для подростков было рождено 40 лет назад в посте и молитве, и тоже верно в отношении бесчисленных служений, которые процветают и по сей день. Господь призывает к молитве и посту всякого, кто располагает свое сердце к тому, чтобы посвятить себя делу Божьему. Помимо изучения Божьего Слова и поста с молитвой, должно присутствовать еще и очищение Его Слова. Ездры и люди подобного Ему рода плакали и радовались, всегда имея над собой руку Божью. Но как же все-таки эти благочестивые мужи пришли к такому состоянию сердца? Как же получилось, что они смогли разделить с Богом скорбь Его сердца из-за грехов их поколения? Ответ мы находим в служении Ездры. Как только народ пришел в Иерусалим, Ездра был использован Богом, чтобы привести народ в состояние глубокого, всеохватывающего покаяния. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои. Затем Ездра прочел Слово Божие народу, и, как написано, весь народ плакал, слушая слова закона. И тем не менее, как только народ покаялся, Ездра призвал их радоваться». Сказали всему народу, не печальтесь и не плачьте. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Поэтому пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Спрашивается, от чего у них была такая радость? Она была им дана по той причине, что один человек уже взял на себя, разделив с Богом, Тяжесть скорби Божьего сердца из-за грехов его народа. Ездра уже знал об их преступлениях, как они смешивались с язычниками и терпели у себя их мерзости. Какова же была реакция Ездра на это? Мы читаем в Писании, «Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальной. Я пал на колени мои, и простер руки мои Господу Богу моему, и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе. Боже мой, потому что беззаконие наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. После этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим. Ездор был потрясен до основания, как только увидел всю глубину греха народа. И все же, как он мог знать, насколько глубоко они ранили Божье сердце? А знал он потому, что имел четкое видение гнева Божьего. Слово Божье молотом стучало в его сердце, заставляя его плакать и сокрушаться, восклицая «Мне стыдно, я краснею от стыда в твоем присутствии из-за наших грехов. Никто не может пережить то состояние сокрушенности, какое было у Ездры, если сердце его не будет сокрушено прежде». Молотом Слова. же верное в отношении всех любящих Иисуса Христа сегодня. И если мы насыщаемся Его Словом, то мы по себе знаем, каковы Его удары. Они сотрясают и разбивают всякую скалу гордыни и нечестия в нас, так что наши сердца в конце концов становятся сокрушенными, и сокрушаются они о том, насколько сильно наш грех ранил Его. Слово Его. Не подобно ли молоту? разбивающему скалу. И вот тогда-то и приходит настоящая радость. Иеремия говорил об отдаче сердца для взыскания Господа. Проявление тех же самых библейских особенностей характера мы находим и в жизни Иеремии. Этот человек также расположил свое сердце искать Господа, и Слово Божье пришло к нему. Снова и снова мы читаем об этом пророке, слово, которое было к Еремии от Господа. Многие толкователи называют Еремию плачущим пророком, и это действительно так. Но этот пророк также принес нам и самое радостное, самое достохвальное Евангелие во всем Ветхом Завете. Он предвозвестил приближающуюся славу Нового Завета, и заключу с ними в Вечный Завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь, и очищу их от всякого нечестия их. Вот она, благая весть. Весь новый завет полон милости, благодати, радости, мира и милосердия. Однако, видите ли, за каждым этим прекрасным словом Иеремии стоит целая личная история сердечных переживаний. И в этой истории сокрушение сердца такой глубины, какая выходит далеко за пределы всех человеческих возможностей. Иеремия писал «Утроба моя! Утроба моя!» Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего. И Емия плакал святыми слезами, которые были не его». Этот пророк даже слышал, как Бог говорил о своем плачущем, скорбящем сердце. Сначала Господь предупредил Иеремию, что он пошлет суд свой на Израиль. Затем он сказал пророку «О горах под плач и вопль, и о степных пастбищах – рыдание». Греческое слово, переведенное здесь как «рыдание», означает «плач», «сокрушение». Бог сам сокрушался и плакал о том суде, который грядет на его народ. Когда Иеремия услышал эти слова, он разделил с Богом его бремя плача о его народе. Я также знал таких благочестивых верующих, которые понесли на себе это бремя. Сестра Базилия Шлинг, основательница лютеранской евангельской сестринской общины Марии в Германии, была преданной служительницей Христовой. С годами мы с ней стали друзьями, и при общении с ней создавалось впечатление, что она, благочестивая женщина, знает непосредственно всю тяжесть плачущего Божьего сердца. Когда я посещал их сестринский центр, часто бывало, что, заходя в их часовню, я заставал их плачущими. Они скорбели о многом, включая роль, которую сыграл их народ в гитлеровском уничтожении евреев. Они плакали часами над такого рода беззакониями. Поначалу я не мог понять, зачем верующим плакать вот так часами. Постепенно я начал познавать благодаря сестре Базилии те огромные глубины ран от наших грехов, которые Бог переносит в своем сердце. Ее многочисленные рассказы несут в себе волнующие свидетельство об этих глубинах. Я и сам недавно чувствовал на себе какую-то долю тяжести этого плача Господа во время недавнего евангелизационного тура по Британским островам. Когда я говорил о падшем состоянии церкви, один британский репортер спросил меня, «Неужели у вас не найдется слов сказать что-то хорошее о религии?» Его вопрос заставил меня подумать о том ужасном состоянии, в каком находится так много молодежи там. Они живут на улице, проводя время в постоянных помойках, доводя себя наркотиками до иступления – в то же самое время церковь Англии лишает права священодействия церковь за церковью, закрывая одно за другим места поклонения, действующие столетиями. Когда я говорил проповедь Вестминстерской часовни, церкви великого проповедника Стэнли Джунса, молодежь буквально забила все балконы. Они жаждали услышать что-то, хоть какое-то слово о надежде, которое в Боге когда я в конце призвал к покаянию, они потоками устремились в молитвенные комнаты, плача и стеная о своих сломанных, безнадежных судьбах. Одна 18-летняя девушка, стоявшая в очереди на молитву, со стеклянными глазами, сказала мне, «Мистер Вилкерсен, я не могу плакать, церковь отняла у меня мою веру, и теперь я ничего в сердце не чувствую». При этих словах и обстоятельствах, подобных этому, меня переполняло такое чувство сокрушенности, которое намного превосходило скорбь моего сердца, которое я обычно ощущаю. Это был вопль Божьего сердца, говорившего мне, «Давид, если я когда-либо нуждался в пророках, которые желали бы скорбеть о моем доме, то это здесь и сейчас». Итак, что происходит, когда мы разделяем с Богом его бремя плача? Господь делится с нами, в свою очередь, своими мыслями и самым сокровенным, что у Него на сердце. Иеремей свидетельствовал об этом. Ему дано было знать время, в котором он жил, что позволило ему видеть, чему надлежало быть. Как написано, Господь Саваов, который насадил тебя, изрек на тебе злое, Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их. Всякому сокрушенному, насыщенному словом святому, будет дан этот дар распознания времени, в котором он живет. На самом деле, многие в церкви ничуть не удивили атаки 11 сентября 2001 года. Целыми месяцами до этой катастрофы церковь на Таймс-сквер проводила ходатайственные молитвенные собрания, на которых молящиеся много плакали, еще не зная откуда надвигался суд. Но нам было дано знание, что суд грядет». И я верю, что каждый искренний слуга Божий, знающий о плачущем Божьем сердце, также имел это знание о надвигающемся суде. Даниил был также человеком другого рода, который обратил лицо свое к Господу. Как написано, «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался». Даниил также был способен различать времена, потому что он знал Божье сердце. Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа Иеремии. Более того, именно Даниил истолковал видение о камне, катящемся с горы, который сокрушает все царства мира. Как Даниил нашел этот путь сокрушенности сердца, видения и развлечения времен? Он начался у него с изучения им Божьего Слова. Даниил позволял Писанию полностью овладеть им. Он мог цитировать его часто и подолгу, потому что он сокрыл его в своем сердце, как написано в законе Моисея. «В главе 10 Божьему пророку было дано видение Христа, и поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и через ла его опоясанное золотом из уфаза, лицо его, как вид молнии, Отче его, как горящие светильники, и глаза речи его, как голос множества людей. Но рядом с Даниилом, когда он увидел это видение, были и другие люди. И эти люди должны были быть верующими, так как, еще находясь в плену, Даниил взял себе за правило не сообщаться с нечестивыми. И все же эти верующие, которые находились рядом с ним в тот момент, не были людьми другого рода, как Даниил. Поэтому, когда пришло это видение, эти люди убежали. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. Святое Божье присутствие заставило этих людей убежать в страхе. А мы знаем, что подобный страх Божье присутствия может зародиться только в сердце, исполненном скрытого греха. Это приводит меня к заключительному слову о верующих другого рода. Я в последнее время очень много думаю о том дне, когда мы все предстанем пред Господа на суд. В тот день мы предстанем перед Христом и как человеком, и как Богом. Подобно нам, Иисус ходил по этой земле, беседовал с другими людьми и имел все человеческие чувствования – и поэтому, когда каждый из нас предстанет перед ним, он сразу же уловит уже в самом его взгляде либо удовлетворение, либо огорчение. Я думаю сейчас о словах Самуила, которые он сказал Саулу. «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему». Господь найдет себе мужа по сердцу своему. Саул также будет там в тот день, вместе со всеми нами. Интересно, что скажет Господь ему тогда. Будет ли это что-то наподобие следующего, Саул? Позволь мне показать тебе, какой план был у меня для тебя. Ты мог бы быть достойным предшественником Давиду, и народ, которым ты правил, ходил бы предо мной в смирении. Ты достиг бы уважения Израиля и окружающими его народами, и мой народ наслаждался бы миром, как рекой. Я бы дал тебе славу и имя, на котором бы была печать самого Бога. Но все вышло совсем по-другому. Ты не дал состояться моим планом для тебя, потому что ты не принимал всерьез моего слова. Вместо этого ты допустил, чтобы зависть, обида и непрощение лишили тебя всего. Саул. «Посмотри на то, что ты потерял». Я содрогаюсь от одной мысли о том, что Христос вынужден будет сказать мне эти слова. «Давид, посмотри, что могло бы быть. Посмотри на те резервуары Божьих благословений, которые ты потерял из-за того, что ходил в гордыне твоей. Твое служение было бы всего лишь тенью того, что я запланировал. Да, я просил тебя и искупил тебя». Но Ты в своей жизни позволила мне реализовать далеко не все мои желания о Тебе. Дорогой святой, мы живем в такие времена, когда решается вопрос жизни и смерти. И наступила пора Тебе выбирать, либо идти путем, ведущим к духовной жизни послушанию, либо путем, ведущим к духовной смерти и лицемерию. Подумай над словами Моисея «Во свидетели пред Вами». Призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Я призываю тебя, расположить сердце свое уже сегодня, искать Господа всем усилием и решимостью. Затем обращайся к Его Слову со все большей любовью и желанием. Молись и постись за дарование тебе сокрушенности сердца, чтобы принять его бремя. И, наконец, исповедавай и откажись от всего, что мешает Духу Святому открыть источники небесных благословений для тебя. Путь людей другого рода открыт для каждого. Пойдешь ли ты по нему?